сестры из Адептуса Сараритас и братья из Адептуса Старос. Сегодня мы поговорим про всеми нами полюбившийся мир 42-го тысячелетия. Да, в том мире молота войны прошло уже 2000 лет. Это реальность нескончаемой войны, всех со всеми, где Империум тонет в крови, своей и вражеской, балансируя на грани гибели. Империум горит в пламени неисчислимых битв, тайных и ярких на каждой планете. Но человечество не даст колос упасть под ударами еретиков, предателей и ксеносов. Галактика принадлежит человечеству, а Император нас защитит. Во имя его. Цикатрикс Маледикту. Разорвал галактику пополам. И теперь есть Империум Нихилус и Империум Секундус. Из событий это следующее. Третья Тиранитская война. Она приближается. Абодон. Разрушил кадианские врата и, заручившись поддержкой темного божества Ваштора Аркисейна, жаждущего стать пятым боком Хаоса, ведет обновленные и перегруппировавшиеся орды Хаоса сквозь тело из империума. Кадия пала, но Кадия, как мы все знаем, стоит. И если бы не удивительные объединения, состоящие из тех, кто в конечном итоге добрался до храма корректировки на Макрейджи, и поспособствовал исцелению Рыбаута Джелимана, то он, архиетик разоритель Абаддон, уже бы осаждал Тронный мир, а 500 миров были бы во власти темных богов. Но этому не суждено произойти, ибо далее грядет свет. Свет надежды. И два сильных луча этого света. Нейтрализация осады Макрейджа, битва за царство Ультрамара, Война на Виджелосе, Аяксе, Парамаре, крестовый поход Индомитус, долгожданное начало реформации Империума и всеобъемлющее урезание власти высших лордов Тер. Ах, все эти легендарные кампании, их реализация по силам только полубоку из времен здравия возлюбленного всеми нами Императора Человечества. Но даже Примарха это все выводило на уровень предела его сверхчеловеческих возможностей. Одинокий, лишившийся всех, кого он знал, армия из одного против галактической войны, безумия и всеобщего разложения. Сколь долго держал бы сын императора такой груз на своих плечах? Но возвестили второго Императора о втором маяке надежды, среди лютой сечи тайной войны, которая пламенем раздора ярко полыхает между двумя частями некогда единого воинства, темных ангелов. Слышна поступь владыки первого, Убийцы страшнейших чудовищ, которые рыщут в галактической тьме. Поступь лорда Калибана, Леона Эль Джонсона. Он пробудился и вновь здравствует во имя Империума и за императора. Лев пробудился на неизвестной планете, находящейся где-то на просторах темного Империума Нихилус. Примарх не помнил, кто он, как его зовут и что это за место, что это за мир, на котором он находится. Единственное, что лев точно знает, это свое предназначение – охотиться. С этой мыслью он берет в руки меч, который ранее привиделся ему во сне, и который сейчас находится в его руках, и начинает охоту. Уже в реальном мире. Убивая всех, кто проявляет к нему враждебность. На этом заключение примарха только начинается. Ибо вскоре сыну леса предстоит встретить два отряда темных ангелов. Одни в черном, другие в зеленом все космодесантники из двух отрядов шокированы, ошарашены появлением своего генетического отца. Тем временем Лев делает очень трудный, тяжелый выбор и в конечном итоге вырезает всех воинов в зеленой броне. После произошедшего темные ангелы в черной броне называют Льва-повелителем, клянутся ему в верности и преклоняют пред ним колени. Затем падшие темные ангелы помогают Льву Эль Джонсону в его охоте. Но тот так и не мог вспомнить точно, кто же они на самом деле. Воины в черном. Только лишь смутные воспоминания. Неясные расплывчатые. Но он точно чувствовал с этими воинами генетическое родство. Перед следующим актом пьесы мы узнаем, что Лев теперь может без всякого технического устройства Телепортироваться через Варп к любой планете, у которой есть леса. Он может свободно перемещаться сквозь космическую бездну, между планетами, между их лесами. Вот нам и сын леса. Вот и разгад, похоже, его имени. Эта способность напоминает мне об аналогичных способностях у других примархов. Вспомните того же Коракса который по обновленному Беку может не только становиться единым стенями, но и обращаться в стаю красноглазых варп-ворон. Похоже, что при создании своих сыновей Император использовал значительную часть энергии варпа, из чего становится понятным следующее. Примархи – внешностью как люди. На деле же они являются в большей мере сущностями и материумом. Но это же Бархамер, Тут все через варп, и все основано на варпе. Итак, вскоре отряд падших, с которыми находится лев, получают сообщение из двух слов. Звездный огонь и координаты планеты. Планета называется Красная Сеть. Да, это ее название, но это же Red Herring имеет и второе значение. Что переводится на русский как отвлекающий маневр. Нет, не гидродоминатус, а просто сайфинг. Лев, услышав эти слова, непроизвольно активирует свою новообретенную силу читерского перемещения в пространстве космоса, которую он еще совсем не умеет контролировать, и оказывается на небольшой рыболовецкой планете, та самая красная сельдь. Вспоминаем вновь Второго Императора, который мы видели ранее, и некий необычный ребенок. Упоминавшийся в тех самых повествованиях. Ребенок, спрятанный где-то на такой же планете, Селений и рыболовов. Отсылка ли это к будущему Беку? Что вы думаете? Обязательно напишите в комментариях под данным видео. Итак, возвращаемся к Беку. На планете Красная Сеть, Льва и группу падших встречает сайфер с большим количеством лояльных его падших. Их набирается аж на целый орден. Вот такая теперь силища со львом. В одной руке Сайфер держит меч льва, в другой руке щит императора, который он, Сайфер, раздобыл незнамо пока что где. Далее, думаю, нам раскроют эту небольшую, но важную тайну. Лев узнает Сайфера и даже называет его по имени. Ведь сайфер, это не имя, как мы знаем, а титул, переводится на русский как шифр. Сайфер вручает щит и меч льву, и от этого ко льву возвращается его память. Плюс льве, лев получает все накопленные знания сайфера за весь этот период времени, пока он спал. Лев. Сила воспоминаний настолько велика, что вызывает психический крик слышный на весь варп. На Варпеха реагирует уже восстановившийся ангрон, жаждущий настоящего поединка и достойнейшего из соперников. На перехват немедленно устремляется Абадон вместе с Ваштором Аркесеем. Их силы почти сразу же появляются на орбите планет и оказывается, что именно Меч Льва является активатором Серебряного Ключа. Но крик в варпе Услышали и лояльные Империуму силы. Орден Темных Ангелов, разыскивающий воштора после событий бойни на скале, а также регент Темного Империума Нихилус Данте из Кровавых Ангелов, флот которого проходил неподалеку. Льву предстоит скрестить мечи с одной из наиболее ужасных варбанд еретиков Астартес. Этих безумных рабов Кровавого Бога возглавляет сам Грон, безумный берсерк, Бывший гладиатор и раб Снуцери. Бывший брат Льва, предавший императора Примарх, ныне являющийся демоном-принцем, одного из богов Хаоса. Бога Резни, Крови и Насилия Кхорна. В этом нелегком деле Льву Эль Джонсону поможет целый Орден Падших, во главе с тем, чье имя стало шифром, разгадать который может только он, его повелитель. Примарх Лев Эль Джонс. Демонический примарх Ангрон возвратился в реальный мир прямо посреди войска падших. И сразу же напал на льва, который был обессилен и истощен. Его внешность была затронута старостью. Тем не менее, лев быстро пришел в себя, но не смог взять свой меч, который ему вручил Сайфер. И вынужден был сражаться с Ангроном с помощью меча верности и щита императора.